Сегодня я расскажу о том, как создать свое брачное агентство, которое будет помогать украинским девушкам искать свою судьбу среди заграничных женихов. Лицензия на ведение брачного бизнеса у нас пока не требуется, поэтому достаточно будет оформить СПД или ЧП. Также нужно будет создать свой сайт. Есть даже разработчики, которые специализируются на брачной теме. Их легко можно разыскать, введя в поисковой системе слова «Разработка – дизайн сайта для брачного агентства Киев». Решив заняться брачным бизнесом в Киеве, имейте в виду, что конкуренция здесь достаточно высока. Только в Киеве подобных агентств существует более 40, а в районе Майдана Независимости вы найдете более шести подобных центров. А специалисты советуют размещать свой офис для пущей эффективности именно в центре города, да еще и с фасадным входом. Квартира для офиса может быть небольшой, но уютной, с необходимым набором оргтехники. Это должен быть компьютер, сканер, телефон и обязательно интернет. Задача номер один при открытии брачного агентства – это найти надежных заграничных партнеров, которые предоставят вам базу иностранных женихов. Это можно сделать, введя в поисковую систему запрос «Ищу партнера по брачному бизнесу» или «Замуж за иностранца». После переговоров они должны выслать вам образец договора. Доходы, как правило, делятся 50 на 50. Зарубежные партнеры могут и сами найти вас, отреагировав на появление вашего сайта в интернете. Для того, чтобы начать работать, необходимо в вашей базе иметь не только несколько десятков иностранных мужчин, но и несколько сотен украинских девушек. Ваше главное богатство, конечно, спортсменки, красавицы и комсомолки. При всей кажущейся легкости подобрать красавиц серьезными намерениями не так уж и просто, а таких для начала потребуется не менее 70-100 человек. Это должен быть действительно эксклюзив. Здесь также очень важно, будучи хорошим психологом, уметь отказывать или честно говорить им об их шансах, чтобы не давать ложных надежд. Впрочем, вкусы у всех разные, а иностранный жених бывает очень непредсказуемым. Есть смысл информацию о себе размещать на соответствующих сайтах в интернете. Это как раз то дело, которое вы должны поручить компании, которая занимается продвижением вашего сайта. Поддерживать его на плаву следует путем рассылок рекламной информации во всевозможные каталоги и списки. Вам нужно знать, что брачные агентства делятся на платные и клубные. Платные за все свои услуги взимают мзду соотечественниц, устанавливая первоначальную сумму от 10 до 50 долларов и размещая их фотографии на западных интернет-каталогах или на собственном сайте брачного агентства. При этом плата может быть единовременной, абонентской и бессрочной до тех пор, пока мужчина или женщина не встретит свою судьбу. Бессрочный тариф варьируется от 200 до 1000 долларов. Годовая абонентская Абонентская плата редко поднимается выше 300 долларов. Клубные агентства платны только для мужчин. Анкеты размещения данных в каталогах для женщин бесплатны. Абонентская плата для мужчин варьируется от 10 до 35 долларов в месяц. Без этого он не сможет даже письмо написать своей избраннице. За телефончик понравившейся девушки ему придется выложить еще как минимум 10-50 долларов. Собирает оплату женихов за доступ к странице понравившейся девушки. Поначалу ваш основной заработок будет складываться из составления и переводов дамских писем женихам. Стоит эта услуга от 5 долларов до 5 евро. Конечно, на первых порах вы будете экономить на всем, исполняя обязанности и директора, и бухгалтера, и рекламного агента. А вот для обслуживания техники вам стоит нанять профессионального компьютерщика или уверенного пользователя, потому что сайт нужно будет наполнять и продвигать каждый день. Очень важно решить вопрос с переводчиком. Замечательно, если вы в идеале владеете английским, но со временем вам может понадобиться переводчик с итальянского и французского. Для создания профессиональных и качественных портфолио ваших клиентов просто необходим хороший фотомастер также очень актуальными оказываются юристы как правило они соглашаются работать на договорных условиях когда работа наладится, вашей основной статьей дохода станет организация брачных туров. Как правило, иностранный жених способен выложить за него 2-3 тысячи долларов или евро. Эту несомненную прибыль партнеры там и тут обычно делят пополам. Кроме своих доходов от основной деятельности, компания может получать прибыль от проведения платных семинаров на тему «Как выйти замуж за иностранца» или рекламы косметических фирм, салонов красоты, а также партнерских отношений с туристическими фирмами. Впрочем, воспользуйтесь высказыванием Альберта Эйнштейна Фантазия важнее знаний и придумайте что-нибудь свое. Подробнее в ссылке под видео. Понравилось? Ставь лайк, комментируй и подписывайся.